Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark, в этом видео у нас на обзоре проект Degenerate В общем, сейчас мы полностью разберем для чего создан данный токен, где он будет применяться, где он применяется уже Какие имеются листинги и в общем будем сейчас это все рассматривать и разберемся Как вы видите, нам пишут, да, это у нас платформа, получается на этой платформе базируется Рынок ставок, ставки получается, так понимаю, на спорт. Потом токены будут использоваться в спортивных играх, в казино. То есть это не само казино, а это форма оплаты. Это как жетон, получается, данный токен. Концепция построена так, чтобы потом вы еще и кэшбэк могли получать 10% от ставок. Ну, тем не менее, уже интеграции имеются. Уже имеется хорошая биржа. То есть суть ясна, для чего создан данный токен. Как форма оплаты за что-либо на развлекательных сайтах. В общем, ребята, всего у нас 25 миллионов токенов. Наоборотное на предложение у нас 4 миллиона токенов. И также будет сжигание токенов с 1 по 10 августа. Будет сжигать 10 миллионов токенов. На кошельках командой 1 миллион лежит. Я так понимаю, это кольца будет зарплаты, а, также оборотных и личные деньги. Ну, как бы это разумно, когда проект нормальный, цена хорошая, должен он за что-то существовать. То есть, они сами себе поставили зарплату. На маркетинг у них тратится и на акции на разные бонусы полмиллиона токенов. Ну, если так посчитать, 10 сжигается, 4 сейчас в обороте, плюс у них лям лежит. Ну, нормальное соотношение в общем также на сайте есть постоянные вопросы ответы где можно купить токены какой общий объем поставок что такое оборотный запас в общем все интересующие вопросы всегда можно будет зайти посмотреть на основном сайте дорожная карта есть на второй квартал третий квартал четвертый ну и конечно пошло поехало дальше по дорожной карте вы можете опять же также ознакомиться ну, кому интересно сама модель, как этот проект построен, будет оставлена белая бумага. Вы также можете посмотреть белую бумагу. В общем, идем далее. На медиуме у нас есть статейка о данном о проекте, данной платформе. Также здесь описывается, рассказывается, как он, для чего он построен. Ну, в общем, вся суть проекта, скажем, в небольшой статье. Опять же... Если вам интересно, можете с этим ознакомиться, здесь и дорожная карта, то есть полностью все, только в текстовом виде, там без разных иллюстраций. Белая бумага. По белой бумаге у нас здесь 11 позиций. Получается, вы можете опять же получить еще более достоверную информацию, не просто одну статью, а если вы хотите внедриться в саму суть проекта и понять, как он построен, как он работает. А, идем Далее. Попадаем мы на Uniswap. Как вы видите, у нас объемы торгов за сутки 82 тысячи долларов. Как по мне, это приятный хороший объем торгов. Ну и также сразу комиссия рисуется, сколько все было транзакций. В принципе, все прекрасно. На один эфир сейчас можно будет купить примерно 10 тысяч, получается, токенов. Хорошая цена. То есть 10 тысяч токенов если проект конечно взлетит э, по цене то есть не будет не 4 цента стоить банально купить там на пару эфиров пусть лежит там те 20 тысяч токенов а в будущем он довольно таки я думаю хорошо стрелять и будет там не знаю пол доллара доллар стоит опять же время покажет и будем следить за общим, скажем так рынком как он все будет показывать то ли в зеленую зону пойдет все то ли будет у нас непонятно что есть смарт-контракт с открытым исходным кодом, вы можете полностью все проверить. Я думаю, здесь как бы особо останавливаться не стоит. Также на пол можно зайти, глянуть. Ну, опять же, тут же Explorer, точно так же посмотреть транзакции, цены, объемы торгов за сутки. В принципе, все то же самое. Есть у ребят Twitter, а также есть у ребят Discord и есть у ребят дис... этот э, Telegram. Все ссылочки оставлю в описании В общем как по мне интересный проект Точно также на Uniswap через MetaMask работает То есть MetaMask включили, легко купили, легко продали Все у вас токен лежит на кошельке Вот там я думаю у вас никаких сложностей не будет Так что давайте пишите свои комментарии Поддержите видео лайком, подпиской на канал Задавайте все свои вопросы я вам всем постараюсь ответить, всем помочь. Ну, на этом у меня все. Так что давайте, ребята, всем удачи, всем профита, всем пока.